Сука! Что это было, нахер? Кто-то тут грышит. Где люди? Ножи же! Умер! Раз! Эти тоже считаются, кстати. Два. вражеский солдат 3 получили так они ну вроде должно было быть лет а у монет <свят> ну, так а вам как игра вообще дэн тебе нравится варзон анют тебе нравится варзон как вы относитесь к варзон огонь игрушка Жека здоров точку тебя не заметил Жек. Полетим вот сюда, шишки. долет. Ты еще тут кто такой, дядя? Да иди ты нахер, я за... Чё она мне не поднималась-то, слышите? Я, короче, у него смог убить, у меня застопалась она вот тут вот дура почему-то Хотя тут можно было просто идти же Привет всем, Марго, приветики Колду, э, Жек, на ютубе список э, трансляций, которые запланированы на эту неделю уже есть Вот, так что можете ознакомиться, ребят Ты шо тут гусь делаешь? А ты ж питунь, блин Прикинь и Тунька, блин. Я тут челика еле выпалил, значит, увидел его такой. Думаю, сейчас я ему про пендара. А тут дядька Херакуку, здорово. Let's get it. Сейчас мы его убьем волшебным образом, как я уже делал. Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите. Оп. Ой, я его не вижу там. Блин, в вголимый прицел, короче, все. Облом. Они все сидят, вот это, седуны, вот, седуны вонючие. <плес> вот я лечу такое, я чувака не вижу. Я такой думаю, приземлюсь-ка я сюда, а тот чувак сидит, понимаешь? <плес> Что за жизнь такая пошла? Будем отсюда убивать сейчас по чуть-чуть и пойдем дальше. Блин, нафиг я это поставил? Непривычно, было. Эй, Алексей, яй, яй, яй, тих, тих, тих. Ты что делаешь? Отлетел. Фух ты, ух ты, я вышла из бухты. Хотя привыкнуть можно, да, в принципе. Вражь... Упал. Далее, так далее. Дострелялся вообще без вопросов. Так, так, так, тык, так, так, так все, ладно, пойдем дальше. Бухнули, так бухнули. Я снова с вами с возвращением, Петблямба. Ты как не упал-то? А, умер. Все-таки нокнул его. А что они пикают? Его убили, что ли? Ай, блин, стюка. Он здесь жопочник, прикинь? Я его просто не заспоткал. Поздно увидел он. Сейчас будем его нагибать. Ванямба Ванямба Питбулямба Рамба Блин, а что так далеко? Я туда лечу Если меня не убьют сейчас Та да, в смысле? Ну ёкперные макслинки-то видали просто? Ну как так-то, блин? у него жизнь там остается больше чем у меня обидно вообще нич и курдюсь без оба штаба а то то надо делать ему Зопа. Давай вот что отъем. Район операции дядя Да что ж такое-то? Все никак, а? В за небом. Дядька умер. дождепад из человечков. А а В за небом. сейчас вот Ламба. мне не нравится вот Сей. Эй, я сейчас залагал. Five minutes later. Так нечестно, я сейчас умер, походу. Ой, кто-то умер все-таки. Было больно. За Пульки кончились. Вот я лох. Лешка, здоров, да нормально. Варзон интересненькая, да, интересненько, ребят. Сейчас надо ноги кому-то отрубить пойти. Будем ломать. Это последняя катка, ребятки. Я пойду в ладку обниму. Эй, стой! Цука. шестер пердышки же блин подсосович а, пришел а это его тиммейт был мими -ми -ми. жестяк просто что ты лёха как сам я-то нормальненько а, ну антибе нравится игра вообще Дэн, все уже все нравится да все дядьку потерял Увидел. Я скиллуху хоть на, наборочил уже. Слышите? Просто набрался. Все нравится. Да, все нравится. Четко, да? Вы у меня лучшие просто капец. Куда убежал? Пули кончились. Ааа! -а -а -а, Опять этот подсосой. На работу в ночь понял, Лев. Иринка, спасибо за то, что поделилась трансляцией. Держи сердечко. Просто в киберспорт пора нам уже, ребята. Это все вы играете, понимаете? ваши ваша поддержка меня мотивирует вот так вот я хочу вот этого дядю с золотой обязался. Объязался. Наложили в царину, а? Вот того надо убивать. Эй! Эй! Си-си-си. Уля. Приветики. Либерти, приветики. Вот там летит. Приближается вражеский солдат. Да куда вы все приближаетесь там? Убить не даете, друг. У вас. Куда, дядя? Ам-ням-ням. -ням. О, розовенький, получили. Анюта, есть! Есть! Есть! Пули кончились. Ой, ой ой ё, что творится? 5 кило. Дайте, дайте, дайте. патроны надо. Ём, мое. А -а -а -а -а, а -а -а, сука. Что это было, нахер? Ого. Хера себе кто-то шандарахнул. <с yanlışobenik2> <смех> так, они не обижать мне быстро. Они а цените, и жаловать, любить во все, знаете, части тела. Вера себе наложу наложил штанинку, да? Да, иди ты. с жопа с ручкой <coughs> а тут, тут, тут другой меня короче короче я тут все сквады размотал уже 17 килов ребят 20 хочется успеть двадцаточку на пиндюре 17 килов еще три надо еще 3, 3 3 3 3 3 надо рекорды а 18 у нас уже 18 килов у нас есть еще время Ля ты, сука Есть 19 Еще один Ах, ты ж, сука Я его поздно услышал Прикиньте, поздно услышал, услышал Вот этого пердюшка Я только услышал, что тут кто-то проскользнул еще один, еще один, ребята, 20 киллов надо сделать, 20 онлайна ради этого, ребят. Что-то надо сделать ради этого. Я же ради вас тут стараюсь, 20-ку сейчас будем делать. 20 кильчиков для своих ребят, значит, для подпышничков. Для лючих из лючих, эй! Противник высаживается в районе операции. Есть дело! У! Это мой рекорд личный, пока что. 20. Ой, хорошенький, 21-й. Еще надо. Куда ты? Есть, 22-й. Летит еще один. Не туда летит. Обознался. Ну здесь. Ееееее! 24 кила 25 сделаем? Пожалуйста Пожалуйста Маляю 25 Время позволяет 25-й Врываемся в мясо Сау, в Ах, ты ж петунька, блин не мог ты раньше того убить. 25-го, 25-го, 25-го, понадобится 25-го. Пожалуйста. Успеть бы, успеть бы, успеть бы. Аж слюни бегут от радости, прикиньте. В Есть. Ух. Это для вас, ребятки. Все для вас, родные. 25. Давай, давай, давай, давай, давай. Не убил. 25 еще. Это мой рекорд вообще, короче, капец. 25 киллз А, чумочерка просто ну, Для меня это реально дохера Для меня бота Сюда уже люди не в районе... Над нами... Убежал Не хотят высаживаться Ай Тюка я его заметил, но поздненько. Поздненько заметил, сейчас мы еще успеваем. Мы успеваем с вами еще сделать что-то, ребята. Yes! Сюга. Спин. Еще один там пердальнул. 26. Это ребятки, это жесть. Это для... ну я не знаю, кто там профессионал, не профессионал. Я не профессиональный. Для меня это айтереть как хера Питунка, блядь. Все. 26. 26 кило. Вот это раз, разошелся, я понимаю Это вот Для Анюта, для Питбуля, для Дэна Для всех, кто смотрел, ребятки Для Жеки Для Нафтика Снупи Для всех, ребят Для Лехи